Мужики, всем привет! В общем, тракторок до сих пор еще не забрали. Вот выгнал малыша. Надо копнуть картохи на еду. Я вот думаю, этим-то я копал. Знаю прекрасно, как это все дело работает. Стоит копалка, которую выкупил на металломе, помните видос, да? Ну так еще и не облагородил. Вот, вот, хочу сейчас ее сюда навесить и попробовать рывануть слегка, так сказать. А видос в конце вставлю, как на нем чудесно все копается. В общем, хор вешаем копалку сюда и поехали на огород. Мужики предварительно настроил, примерно, там чуть поправлю, может угол атаки изменю рычагом, да и все, здесь, здесь ничего трогать не буду, пускай так и есть. Ну что, мужики, проверил я сейчас а, копалочку на этой навеске, на этом тракторе, да, полный привод, 17 был, <свят> Он ее не чувствует, занал ее в землю, аж задницу поднял. Вот, когда загонял. Он ее тянет и вообще никаких проблем. Но на двух метрах мне непонятно, как это работает, как правильно ее поставить, да, мне просто в земле не видно. Это нужно почувствовать прогонать хотя бы я не знаю метров 15 20 30 тогда уже станет известно ну так обратно рулем чуть вильнул да рядок уже ушел в отличие от классики на нем мне больше нравится вот там гонять копать возить что-то там нарезать вот. классика все-таки в этом плане прямо линейнее будем так говорить поэтому Следующий мой тракторок. Это классика. Обязательно полный привод. Вот такие вот дела. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Ну вот Плуг уже испытываю не первый раз этот вот этот который выкупил на, на металлоприемке спокойно роет главное он задал угол атаки все дела расширил его полностью да роет шо, крот как то так Легкотня. дня это так на еду сейчас насобираем чем с лопатой бегать поставил. Рыванул разок и до свидос. Ну, вот такие дела.